мост старый железнодорожный здесь паровозы ходят если поезда ходят вот вот Ира стоит видишь какая теперь а? я тебя хочу спросить да я хочу тебя спросить я хочу для да, чего вот эта дырочка для того чтобы стекала вода но она уже вот здесь стекает. а а а -хо. Какое эхо! Работа. Смотри, да, работает. Смотрите, кирпичики сложные. Да, кирпичики сложны. А вон на тех камушках, видите, компания рыбу ловит. Вот там вот. Ну вот, еще один табличка. Да, Мунуал, Буртун, Мунуал. Ага. Ну, он вроде бы там дороже. Я тогда свой это курс 45 фунтов. «Мутуал. Какой ну, Мутуал. Какая разница? <связь> М -м. Красота. нарцисса Великость. <связь> Я еще раз говорю, там дальше в конюшни и какой-то домик для конюха. А усадьба стояла здесь большая, она а снесена. Осталось только вот эти <coughs>, постройки, где были типа сады Дракелова. Не, ну люди-то здесь живут везде. Даже в палатках, бля. А, красивое место было. Красивое. да гальфисты это должно было что-то стоять вертикально Ты думаешь? да потому что вот этот вот кусок бетона указывает на то что это было закопано в землю но она уже лежит здесь давно поэтому обросла мохом сверху ну, достаточно хом. долго ну хом вот остался трос какой-то что там было неизвестно ну, что, перетягивали лодочку вот оттуда может быть может быть какая-то переправа была потому что вот там ступеньки на том берегу видно какие-то но ну, может это ступеньки просто а может просто к воде а может быть какая-то была подвесная дорога или что-то а почему нет шарики искать от гольфа ну сколько гольфистов не знаю загадки загадки загадки таинственная англия мистер он тренируется вначале ну как вот пимс и не попал. Куда-то кусок земли вырвал. Интересная сосна на речке. Очень интересно. Да, какой там берег укрепленный. Что Там даже какие-то помостки есть из бетона. Казарки плавают. Канадские. А вон гусис уже скрестившиеся с казарками. Интересно. С толбиками. Непонятные. Крапива. А мы раньше в детстве вот эти вот приточки, Они, вкусные, да? они сладкие были. Они сладкие. Вот эти вот. А здесь не сладкие, не знаю. Еще не набралось меда в них но ну, красота просто красота прогулки пари вдоль речки травит что находится рядом с городом датом прелесть прелесть даже говорить ничего не надо он гольфистка не только Гольф играет Но еще сады сажает, Сауны Классненькие Ну Как умели так и поставили Вот смотри, смотри, смотри. Что-то Цветочки какие-то ага. Смотри как красиво Цветочки угу. Это примуо, примуо, примуо А я не знаю, для меня все фикусы А, вот только нарцисы знаю, да. да остальные все фикусы Ну вот у нас вот в гардене этот куст у -у -у. Вот это был Хорошо вот Это Она была мальская да. Вереск Да, вереск Шерстанский вереск это, У меня, наверное, да. была проблема А и, это и... что, лаванда была? Ну, видишь, уже знаю. А смотри, а почему там нарцисы еще не рассместились? Ну, вероятно, О, там вон, солнца нет, не было. Крушочек. А смотри, вон да. роза А, это. Видишь вон, вон. Раз, два, три, четыре. Розы подстрижены. Руками в угу. Интересно. А вон там нарисована табличка какая-то. Там тоже роза какая-то. Да, чтобы не забыть. Королевский юбилей Руэлл. Да. Две пальмы. Он еще какой-то градусник. Где градусник? Ну вон. Это, это гиацинцы. А. а вот это что такое? С примулой. Крапчива Крапива какая. Интересно. Хорошо. На одном маленьком участке, было ну, вот такой таком не попал не попал не попал в дырочку что ладно, а, попал. ладно пойдем дальше что там это свечет шишки Конечно. орехи будут наверно кедровый ну, да кедровые. Кедровые, да <связь> Таким в лоб попадешь. Вс, тебе це будет. С ликсом. Ну. Давно. Отсюда положим. Пусть ищет. Красота. Грибной лес, наверное. Наверное. Наверное. Поплыли. Сейчас, штаны с ними. Штаны с ними поплывем. Красота. Ну вот и бункер времен Второй мировой войны на реке. Главное, ты представляешь, вот это на каждом камне стеклянная табличка. Ну, там написано, какой там пар там. Хотя охренеть, сколько денег бухан. Ну, вот он поворот. Селенство в клубе стоит еще дороже, ну, да. чем в рыболовном клубе. Там же столько И не надо. Белку гоняет. Видел? -а. Белка побежала на да? дерево. Очень хорошо. Ну вот они дорожку видишь там сделали uh -huh. повыше, а вот там какой-то не знаю сторож. Понятно. Сколько народу с этими склюшками. Uh -huh. Популярный вид спорта паджет скул. Ну так скул так скул. Ну вот они сейчас будут шарик и в лунку загонять сняли флажок Оп, попал попал да не попал да. потом как другие вот. мужики баб дома оставили готовьте <laughs> готовьте суп опа не попал Нет, это все. О, попал. О, и ях чуть, чуть не попал. Да. Вот, поехали. Без понятия, что это. Контроль какой-то. Ирригационный контроль, наверное, что-то, чтобы вода лишняя утекала. О, у тут еще захаванная лунка. Нет, сюда нет, исключительно другие берут бьют на дальнее расстояние главное далеко вы ехали а, вот, как разогнались <плышленный> глаз получится угу. <плышленный> О, О -о -о -о. а здесь фишинг кончается вот но фишинг я тоже не был. Я тоже не был дальше. Можно сходить посмотреть. Блять, вот народ бегает. Куча. Территория а школы, Почему с одной стороны собор покрашен, а другой не покрашен? Он предупреждение, что с 15 марта по 15 июня ловить нельзя. Ну, гольф-клуб покрасил, а школы нет. Это школа. Это школа за забором. Это ничье наверное. А там табличка есть. Да, вот там табличка Не каким описанием. Это, ну, это конечно здесь сколько там? Три миллиона, миллиона, да? да то что против затопления как бы подняли что, 2020 у нас было да. он здесь как затопляется тара угу. понятненько да, а что там за один из моментов что их типа не рекомендуют кормить хлебом потому что они привыкают к хлебу и больше ничего не хотят не водоросли там есть ничего Тут вода, чтобы стекала в реку лишняя настроили бугор немножко чтобы не затопляла Сливалась вода <смех> сверху, ну тут приватная территория. <смех> угу. О, Риверсайд, вот это вот заведение, может зайдем пойдем? Да. А что-то еще туда дальше идти? Да. А там ничего не интересует уже. А это... попробуй попади туда сейчас, там уже по графику а сколько сейчас время? Час? Времени час? Я думаю, не знаю. Я не знаю, Ира. Какой вот ребят хватает покажем чтобы с еду надо заранее А так только выпить Нам ну, взяли первый Десять 10 это 10 секунд два come on you yes. yes. yes. yes. yes. yes. Ну, вот и пометки людей okay. какие-то пометки okay. Okay. Okay. А, хорошее место, хорошее Жалко, что сегодня вентиля Что мы с Тазаном Вот приятное место среди. А я никого не фотографирую Я фотографирую стены картинками, которых птички и рыбки. Если хочешь сиди на Я посижу здесь в этой будочке целлофановой. Прекрасная будочка, курить можно. Все. Ну, Сколько ты на магнолий плечит море магноля классно классно классно ну и куда мы идем куда мы идем с пятачком куда мы идем с пятачком где тут есть. А ты вообще по карте посмотрела, куда, куда ведет? мы туда не идем и мы не туда идем Ирина Владимировна Тебе блэк 450 метров 450 метров И то мы как-то проскочили Мимо. Ну что, нормальный Тот был Собачкин а это боксерский какой-то. Ну ладно. Ну, вот, вот, вот. Какие-то старые пары, бочки. Ну, ну ладно, вот он Black Smith. Черный куздец. Да, очень хорошо и вкусно. Очень хорошо. Очень хорошо Я доволен Вы что, до дому или до утра? Ну, когда скажешь, что я поеду Давай а до я... дому ищем с... Hello, Hello. How much please five hours? Yes. No. Ah. Ah. Yes, Thank you very much. Okay, ну вот и дома